Да я не забираю, не забираю тебя, не забираю. Я хочу тебя поудобнее посадить просто. Sit. Oh my God. It's pistachio ice cream. Сердце. Я снимаю. Не кусай придурок.